Друзья, всем привет! Вот у нас наступил момент замены резины. Переходим на летнюю. Вот у нас лето лежит. Грязновато, конечно. По-моему, я не успел осенью. Ладно, дело не в этом. О чем видео? Видео очень короткое, но познавательное. Многие, кто вот у кого задний дисковые тормоза, у многих, я думаю, есть такая проблема при движении задним ходом. Ужасно, жутко просто скрипят тормоза этого я как бы советую делать чтобы не было такого вот наша накладочка да вот с, с краев видите да зеленая смазочка кастроловская консистентная смазка любая подойдет смазать вот ее желательно вот так вот в принципе на сезон хватает И еще обязательно кто ездит на литых дисках в общем вот ступицу в этом месте надо смазать любой консистентной смазкой я тоже вот этим же самым кастрюльму смазал иначе вы диски потом будете просто выбивать потому что алюминий в сочетании с черным металлом образует электрохимическую пару все это дело корродирует и просто прикипает намертво и вот обязательно вот это сделайте потому что я вот выбивал диски первый раз если честно после первого сезона летние диски я выбивал через деревянную бросок конечно задние передние чуть-чуть там слегонца было тоже советую смазать Но задние было очень тяжело убивать вот такие дела надеюсь Мои советы вам пригодятся. Всем всего хорошего. До свидания, не болейте. Диски Феникс. Два сезона вот откатали. Классные диски. Слов просто нет. Особенно я вспоминаю Крым. В 2018 году ездил в Крым. Там попадал на такие дороги, честно-честно. Смерть танком. Они все круглые до сих пор. Проблем с ними нет. Всем рекомендую.